Я рад вас приветствовать. Моя лекция называется «Человек на Луне. Факты и конспирал Существует скрытая страна реальности, невидимый мир тайных дел и секретных операций. Так начинается книга Роба Бразертона «Недоверчивые умы», Чем нас привлекают теории заговоров». Я всем интересующимся разнообразными заговорами, причиной популярности и распространенности рекомендую эту книгу, книга очень интересная. Но, на самом деле, вдруг нас обманывают. Нас постоянно курят в каких-то магазинах, обвешивают, нас атакуют телефонные мошенники, нас будут средства массовой информации, сложим и сталкиваемся постоянно. Но вдруг нас, может быть, обманывают в чем-то очень масштабном, очень в Сегодня я буду рассказывать о лунном заговоре, скажем так, о в очень распространенном вероучении, центральной догмой, то есть это важно, центральный догмой которого является тезис о том, что человек на Луне никогда не был, а все факты, свидетельствующие в пользу этого, сфабрикованы. У меня сразу вопрос к аудитории. Поднимите руки, кто убежден в том, что американские астронавты были на Луне. Это никуда не занесется, честно. Хорошо, спасибо. Кто точно убежден, что не были? Налоги. Точно, -таки. хорошо, спасибо за честность. Кто ни в чем не уверен, сомневается, не может однозначно ответить, давайте я за компанию подниму руку, чтобы, чтобы поддержать, спасибо. А кто вообще не в теме и не знает, не, не сможет сделать выбор, выбор, потому что вообще ну, нет не осведомлен. Поднимите руки, есть такие? Есть, конечно. спасибо. Спасибо. На самом деле, любая, наверное, деятельность человека, которая связана с политикой, окружена множеством мифов, заблуждений и каких-то домыслов. В космонавтике их очень много самых разных. Есть теория о так называемых до гагаринских космонавтах, которые якобы были и погибли. Есть какие-то свидетельства, ну, в кавычках, свидетельства о том, что какие-то инопланетные артефакты мы находим и умалчиваем. Есть даже такие мощные теории о том, что вот неземные цивилизации уже вышли в контакт, и о чем-то договорились с правительством. Но, наверное, самая популярная из таких теорий, это все-таки теория лунного завтра. Она на самом деле очень популярна. Если вы зайдете в YouTube, огромное количество роликов, сотни тысяч просмотров. Социологический опрос в 2011 году проводили у нас в России. И 60% опрошенных россиян, наших сограждан, не могут однозначно ответить, были ли американцы на Луне. Причем 40% точно уверены, что нет. Так что здесь у нас еще распределение по цифрам такое довольно оптимистичное. Я не нашел цифры более поздние, более современные, но думаю, ситуация не сильно изменилась, потому что разные разоблачительные передачи выходят даже на центральном телевидении. И вот год назад одна такая передача, меня уже выбила из себя на канале «Звезда», вроде бы в патриотическом канале, началось очередное разоблачение, причем какие-то аргументы брали. Но настолько глупые и уже сто раз раз вот не, не внушались, я уже не выдержал сам, Начал разбираться, и вот лекция э, в прошлом году у меня была по, про лунную гонку вообще. Ну и в частности там про программу «Обал». Постоянно выходят статьи в интернете, э, разнообразные ролики. Без этого товарищи вообще никуда. Он лунную гонку завидной регулярностью. Орды комментаторов, то есть огромное количество людей, сторонников лунного заговора, набрасываются на любую... Новость, где есть вообще открытый комментарий про лунные программы вообще. То есть там потоком. Вот это можно отследить, потому что я подписан на многих блогеров, популяризаторов космонавтики. Вот новость про Луну, все. И там полторы тысячи комментариев, и летали, что за фигня. И мое, мое видео даже достойно комментаторов, что вот мне надо идти в школу и вообще. Зачем за это взялся? Ну, как это часто бывает, бывает почти всегда, вот пламенная убежденность в чем-то, в частности заговоре, прекрасно уживается с тотальной неосведомленностью вообще. А в чем же официальная точка зрения заключается? Вот не летали все. Но ну, Я ничего там не знаю, как говорится. Пастернак не мечтал, но осуждает. Давайте быстренько посмотрим, а официальная позиция какая. Значит, ну вот, три американских астронавта. Самые известные астронавты американские, наверное, Нил Армстронг, Майкл Коллинс, Эдвин Олдрин. Ну, действительно, кого вы еще можете назвать, если вы вообще кого-то можете назвать, наверное, в первую очередь, не Армстронг будет, как страна Экипаж миссии «Аполлон-11» — первые люди, которые высадились на Луне. 16 июля 1969 года, плотно позавтраков, отказавшись от встречи с президентом, там был курьезный случай, когда президенту Ричарду Никсону сотрудники НАСА отказали на от встрече перед полетом с астронавтами, Прямо сказав, ну, господин президент, к сожалению, встреча не состоится, потому что микробы, живущие у вас, могут нанести вред астронавтам, а миссия очень опасная, серьезная, и мы переставали Оделись, собрались, попрощались с женами, ими, сели в ракету и стартовали, направившись к Луне. Вот. Ракета Сатурн-5. Для того, чтобы добросить астронавтов на Луну, обычная ракета никак не годится, очень мощная ракета нужна, и такая ракета была построена. Вот можно на вот этой сравнительной картинке посмотреть, насколько она разительно выделяется вот на фоне остальных. Вот рядом наша гордость, это ракета «Союз», и вот на фоне нее. То есть огромная ракета «Сатурм-5», сверхтяжелая. Собственно говоря, множество аргументов конспирологов связаны с этой ракетой. Но вот не могли такую тяжелую ракету построить, американцы могут и Три ступени ракеты. В головной части ракеты размещалось два корабля. В первом командный модуль, вот он у нас здесь. В нем помещались три астронавта. Под ним, в головном вот этом обтекателе, под ним размещался лунный модуль для посадки на Луну. Ракета стартовала, вот коротко схема перелета. Значит, сначала ракета выходила на околоземную орбиту. Вот снимок, реальная фотография. Где-то примерно полтора часа уходила на проверку всех систем. После этого ракета стартовала к Луне. В процессе полета к Луне командный модуль, вот видно слева, вот эта схема разделения. Командный модуль отделялся от основной части, разворачивался, состыковывался с лунным модулем, вытаскивал его из контейнера, обтекателя. И вот в таком состыкованном состоянии ракета начинала свой путь, трехдневный путь к Луне. Три дня. Денья в ней астронавты После этого выходила на орбиту Луны, ну это уже понятно не фотография, это картинка, Photoshop, Экспиролог не любит фотошоп. Опять же, некоторое время на орбите Луны астронавты находились, проверяли системы, готовились к спуску. После этого через стыковочный шлюз два астронавта, Армстронг и Олдрин, перебирались в лунный модуль. После этого корабли разделялись, и лунный модуль совершал мягкую посадку на поверхность Луны. Дальше. Астронавты занимались тем, чем должны были заниматься. Примерно 21 час они находились на поверхности Луны, из которых 2,5 часа выходили за пределы корабля, повесили флаг. Самый популярный аргумент с флагом, не чуть позже я его разберу. После этого садились обратно, и верхняя часть лунного модуля отделялась, взлетала, выходила снова на орбиту, состыковалась с командным модулем, где в то время находился третий оставшийся астронавт, Ему не очень повезло, Майкл Коллинс. Не получилось ему выйти конечно, с Луны. Состыковывались, перебирались обратно в командный модуль. После этого лунный модуль отбрасывался, отделялся, и астронавты совершали уже обратную путь трехдневные путешествия домов, в результате которого приводнялись в Тихом океане, где их уже поджидали военные. Дальше был трехнедельный карантин. Слюн, овации, награждение вот фотографии, где в Советском Союзе тоже награждают, молодцов и победителей. Ну и остался вопрос были ли все-таки люди на Луне, и какие аргументы за, какие аргументы против. Не все знают, вот об программе полон слышали все, и ну, фамилия Армстронг, двух ну, Армстронгов знаем, да? джазмен и известный астронавт, и часто их путают, какого Армстронга вы имеете в виду, настолько вот известно. Но не все знают, что на самом деле высадок на Луну было шесть. Помимо шести этих высоток была одна миссия неудачная, известная, известный полет Аполлона-13, по которому сняли фильм хороший с Томан По-моему, самый достоверный по версии НАСА фильм про космические путешествия. Еще было две облетных миссии до Луны. Итого 27 человек долетали до Луны. И 12 астронавтов выходили на поверхность. Сразу же контраргумент конспирологам, а зачем вообще подделывать шесть высадок на луну, когда, например, можно подделать одну. На этот аргумент никто ответить толком не может. То есть, ну зачем? Чтобы более убедительно это выглядело, достаточно сделать две высадки, там, одну, ладно, одну, две сделать. Их сделали шесть, их планировали еще сделать три, но потом уже финансирование начали урезать, три последних отменили. Или чтобы, может быть, поиздеваться над Советским Союзом и вот так высмеять весь мир, но это опасно, это очень опасно. Такая фальсификация, причем, если вы знакомы с реальными тех времен когда соперничество двух держав было очень принципиально, политически, и Советский Союз первой половины 60-х -60 годов ввел по всем направлениям в космонавтике. То есть тут еще такая фальсификация вскроется, но это будет просто ну, безобразие. А ведь американцы в конце концов, обнаглели настолько, что даже автомобили в последних миссиях привезли на Луну и катались. на То есть это все снималось на видео, на фотографии. Ну вот как-то очень странное поведение. Если вы хотите что-то поделать, наверное, вы будете... Делать так, чтобы минимум вообще контакты с информацией был. Сразу же вопрос. Да, дальше. Ну, а что, если подделано, то что? Поделаны ли все эти шесть выставок, подделана ли авария полон 13 подделены ли облетные миссии, подготовительные миссии, 10 лет программу готовили, все ли это подделано, или какие-то этапы были реальны? То есть, если среди вас есть убежденные конспирологи, вроде бы поднимали, задайтесь вопросом. То есть, просто Задаться вопрос: вот до каких пор вы соглашаетесь, что это поддельно? А где начинается то, что было на самом деле? Ведь на Луну высаживались автоматические станции. Поддельно ли эти высадки? Поддельно ли советские программы? У нас тоже у нас замечательные были аппараты, которые высаживались на Луну, в том числе луноходы. Был ли луноход на Луне или нет? Или это тоже фальсификация? В Советском Союзе сфальсифицировать это было бы легче, потому что у нас не было такой свободного, свободного распространения информации. Был ли хоть один человек в космосе? Ну а может быть вообще Земля не круглая? сейчас очень популярное э, видение. То есть, вот где нам остановиться? Это довольно важный вопрос. Я не буду сегодня разоблачать основные тезисы конспирологов, э, видео разоблачительных по, по, И они разоблачают Луну, иску, и конспирологов разоблачают их. Очень много я, э, И подробно рассказывать я не буду о самой программе, хотя это очень интересно. Я приведу... 10 тезисов, почему большинство экспертов не сомневаются в том, что лунные высадки были. Вот на этом сконцентрируемся. Итак, 10 тезисов. Тезис первый. Существовала обширная подготовка высадки человека на Луну. Началась она с речи президента Кеннеди перед сенатом 25 мая 61 -го года вот только только Юрий Гагарин совершил свой, совершил свой э, выдающийся полет и вот меньше месяца прошло Кеннеди уже в сенате задает вопрос а как нам вообще восстановить утраченный престиж и что вообще делать вот мы предлагаем правительству амбициозная задача и нам нужно много денег после этого после того как программы были Специалистами сформулированы, обсуждены и начали выделяться деньги. Деньги пошли очень большие. Начали разрабатываться различные программы подготовительные. В первую очередь, конечно, ракета-носитель. Его сделали не за один день. Его вообще разрабатывали ракету «Сатурн». Проект вот этих ракет. Вернер фон Браун, отец этой ракеты Начал делать еще в конце 50-х. Ну а здесь в 61-м году, в 62-м году уже начали финанс... увеличивать финансирование, и они уже с размахом начали это все готовить. Подготовительные миссии автоматические были. Вот, кто космонавтика увлекается, может быть, слышали. Миссия сервера, мягкая посадка автоматическая, посадка на Луну американская. Успешно была осуществлена в середине 60-х. Таким образом отрабатывали, как вообще вот, процедура посадки может выглядеть очень подробно, очень серьезно к этому готовиться. Миссия лунер орбитер Орбитальное фотографирование поверхности Луны в высоком разрешении. Тоже в, в 66-67 годы несколько таких аппаратов выходили на орбиту Луны. Успешно всю Луну засняли, чтобы ну, вообще знать, куда идти. То есть не просто так. Посадили людей в ракету, выкинули их, и вы там, ребята, наверное, разберетесь. Нет, все было не так. Пилотируемая миссия «Джемини». Опыт пилотируемых полетов здесь осуществлялся. Ну Вот ракет значит. Семейство ракет Сатурн. На самом деле три типа ракет поочередно разрабатываются: Сатурн-1, Сатурн-1Б и потом уже Сатурн-5. Почти 10 лет разработок. Вот один из тезисов конспирологов заключается в том, что вот ну уж очень успешная ракета. Ну вот прям ни одного серьезного аварийного пуска не было. Ну невозможно, не может такого. Вот в Советском Союзе ракеты там через одну падали, а здесь вот все так идеально. Ну, наверное, это поддельно. Ну, это такой размышлительный аргумент. Это на самом деле не аргумент, а просто ну, некой Мнение. Ну да, смогли. Вот ракеты высококачественные, ракеты очень надежные. Почему они надежные? Это все прекрасно объяснено, Потому что много денег выделили на программу и инженеры смогли себе позволить делать множество длительных наземных испытаний. В конце концов, и вообще, когда эта программа только начиналась, главный тезис здесь был... Заявлен всем фирмам, которые работали в этом направлении, а там было охвачено там, сотни тысяч человек. Главный тезис был это надежность сделать все аппараты максимально надежными. Они сделать смогли. Вот на анимации показан прожик. Чудовищные, огромные двигатели, F1 в первой ступени ракеты. Вот слева сам вернув фон Браун на фоне своего детища. Можете посмотреть масштабы, насколько ракета огромная. Да, ее многократно испытывали, да, ну. Если почитать мемуары советских инженеров, строителей, конструкторов ракет, в принципе, там все те же самые мысли будут, абсолютно такие же, что вот если бы у нас было больше денег, мы бы вот эту ракету сделали более надежно. Когда денег мало, то приходится как-то ускорять темпы производства, но это вы, наверное, догадываетесь. Чем быстрее и в ППХ что-то собирается, тем менее оно надежно получается. Вот первый полет ракеты «Сатурн-5». Это снимок Земли, довольно известная фотография. В автоматическом режиме она еще пока на этот момент летала. Миссия «Джемини» — 12 запусков космических аппаратов, из них 9 запусков были пилотируемы. «Джемини» — это близнецы, два астронавта там было. И в этих пусках, замечательных пусках, подробно отрабатывались различные... Операции, процедуры, которые должны были впоследствии делать экипажи «Аполлона». Вот на некоторых достижения здесь можно посмотреть. То есть это и выход первый выход человека в открытый космос. Это состыковка с автоматическим аппаратом, состыковка двух пилотируемых аппаратов, много-много других. Генерал Каманин, наш советский руководитель подготовки космонавтов в своих дневниках, писал, сокрушаясь вот где-то в 65 или 66-м году, не помню, проанализировав статистику американских запусков, что вот если 60, там, до 1963 года Валентина Терешкова была... Одна Валентина Терешкова, ее полет перечеркивал все успехи американцев в космосе, то теперь один полет одного из аппаратов в Жемине перечеркивал все советские успехи в пилотированном космосе. То есть здесь американцы начинали уже вырываться вперед. Это долгая, длительная миссия. И вот если, опять же, кто-то сомневается в том, были ли американцы на Луне, задайте вопросом, а была ли, например, вот эта миссия в Жемине? Существовала ли она вообще? Вот Кто-то узнает вот этого товарища? Американский астронавт. Это Нил Амстер. Он в, в корабле «Жемини-8». То есть почти все астронавты, которые были в «Жемини-8», впоследствии участвовали в программе «Аполлум». То есть они набирались опыта, в том числе и пилотируемых вот таких сложных операций. Остыковки, расстыковки и, и так далее. Сама программа «Аполлум» Прежде чем человека запустили к Луне, уже с целью посадить его на Луну, было четыре подготовительных пилотируемых миссии. Аполлон-7 выходил на орбиту Земли, и там проверяли командный модуль. Аполлон-8 совершал облет Луны без лунного модуля. Просто облетели, вернулись. Тоже очень такая грандиозная была миссия, очень опасная. Опять же, тезис конспирологический, что миссия Аполлон очень сложная и очень опасная. Да, она была очень сложной и очень опасной. Но космонавтика вообще дело очень опасное. Не зря, наверное, космонавтом дают у нас звезду героя, а в Америке тоже такую -то награду большую они получают. Аполлон-10 уже все процедуры проводили на орбите Земли, то есть стыковка расстыковка с лунным модулем, и Аполлон-10... Вот ребята немножко грустные сидят. Они сделали все, кроме высадки на Луну. То есть они долетели до Луны, выходили на орбит. Они даже снижались на минимально возможное расстояние до Луны. Им, сразу, им заранее сказали, ребята, ну мы знаем, вы ребята храбрые и очень рисковые, но мы вам топливо не даем поэтому садиться вы не сможете. Ну вот они вот так полетали и вернулись обратно. И после этого уже была миссия «Баллон-11», ну, самая известная миссия, пилотированная. И она готовилась тоже долго. Очень много фотографий в интернете можно посмотреть. Вот Амсен в павильоне. В павильоне работает. Вот, пожалуйста. Да, реально. Тренировка в павильоне. Как собирать грунт в скафандрах. То есть как там двигаться в них вообще. Вот геологическая разведка на местности. Астронавты. Все астронавты миссии Аполлон должны были собирать образцы лунного грунта. И они должны были какие-то базовые навыки хотя бы иметь. О том, ну, какой камень представляет ценность, а какой нет. И они уезжали. Тренировать. Вот об этом знают не все. Вот такое чудище было построено для отработки именно посадки лунного модуля. Что-то такое насекомообразное, такое строение. В центре у него реактивный двигатель. Аппарат так называется, летательный аппарат для отработки лунных посадок. У него садился человек и вот тренировался, как садить, сажать лунный модуль на поверхность Луны. Пять таких штук было построено, были деньги, делали такой такое, два с половиной тогдашних миллионов долларов, довольно большая стоимость. и все разбили, кстати. Аппараты на тренировках. И вот на одном чуть не погибнел Амстронг. Вот реальные съемки. Вот как он культируется и аппарат разбивается. То есть это все рискованно, серьезно. И подготовки шли. Вот Майкл Холлинс в тренажере, в симуляторе командного модуля. Лунный модуль. Мягко посадить лунный модуль на Поверхность Луны, довольно сложная, нетривиальная задача. Эту задачу частично возлагали на бортовой компьютер. И специально для кораблей Аполлон был собран, собраны, там, не один, а два, по одному в каждом корабле, портативные первые вот, компактные компьютеры. То есть вы, кто ну, историю немножко знает, представляете, компьютеры того времени, огромные машины, здесь впервые вот, на, таких, на современных, уже современных транзисторах были сделаны такие бортовые компьютеры в том, что американцы умеют делать электронику, наверное, никто из присутствующих не сомневается, хотя не знаю. Сделали и успешно эти, хотя не, не без приключений, сейчас времени нет рассказывать. Эти компьютеры работают. Второй тезис, ну, он логически вытекает из первого тезиса. Если так много подготовительных процедур, операций, то и материалов об этих процедурах, операциях и миссиях было очень, и есть очень много. И действительно, огромное количество фото. Видео, отчетов различной технической документации, кто английским хорошо владеет, можно закопаться там, до конца жизни, разбираться. Вплоть до посекундных отчетов, как каждая миссия летела к Луне и кто чем занимался, переговоры, все это есть в публичном доступе. В очередной годовщине миссия Аполлон-11 вы выложили почти 20 тысяч фотографий, из них много, которые не публиковались ранее, вот на сайте Flickr можно посмотреть, вот там это все альбомы с фотографиями от всех миссий, пилотированных Аполлоном, какие были. Ну, наверное, 40 лет только этим и занималась у нас, это рисовали фотографии в фотошопе, может, 20 тысяч фотографий, что -то. Третий тезис, и, на мой взгляд, он один из самых весомых аргументов. На самом деле, лунный заговор был. Но был он не в Соединенных Штатах, а в Советском Союзе. Когда Аполлон-11 осуществили успешную посадку на Луну и успешно вернулись назад, позиция Советского Союза официальная была такая. Ну, Рискованные миссии, мы людей бережем, и ничего такого делать не будем, мы автоматическими станциями будем луну изучать. И только в конце 80-х годов стало известно, что все не так, как говорили. Параллельно с автоматическими миссиями Советский Союз готовил лунную высадку свою. В конечном счете схема полета сформировалась точно такая же, как у американцев. Сверхтяжелая ракета Н-1 должна была выводить корабль, на орбиту Земли, дальше перелет к Луне. Два корабля, значит, командный оставался на орбите, а Лунный опуска... должен был опускаться. К сожалению, финансирование было этой программы недостаточным и не было до конца какого-то заданного четкого вектора, что именно мы делаем. Там были множество скажем так, ссор и недоговоренностей между главными конструкторами, причем После того, как Сергея Королева не стало, то и кто-то объединить это все вместе с одним авторитетом не мог. Ну и по множеству причин программа эта не смогла быть осуществлена. Ракета на один-четыре пуска совершила, и все четыре оказались неудачными. А в середине 70-х эту программу закрыли. Вот можно посмотреть сравнение. Очень похоже. Две ракеты очень похожи. Правда, советская наша ракета была послабее и могла вывести на орбиту и к Луне только двух космонавтов и корабль был меньше. А вот лунный посадочный модуль. Схема точно такая же. То есть садится, потом верхняя часть взлетает, взлетная ступень. Все то же самое. Вот маленький советский наш модуль, который мы готовили к посадке. И может быть даже хорошо, что мы на Луну не взлетали, потому что с большой вероятностью что-нибудь могло пойти не так. А представьте, вообще один человек он даже споткнется и не сможет встать на Луне, и никто ему не поможет. И ладно, мы много другого, чего хорошего успели сделать. Почему ССР не смог? Много факторов, и я рекомендую всем интересующимся космонавтикой и вообще замечательную книгу Бориса Чертака Ракеты и Люди почитать четвертый том как раз посвящен подготовке вот этой пилотируемой лунной программы. И разным драматическим историям, как это все тяжело делалось, и замечательная книга. Во-первых, финансирование. Финансирование было гораздо меньше, но при этом руководство страны не понимало до конца, и военные в том числе, не понимали, а зачем вообще это нужно. Ну, мы и так победители, мы и так у нас много достижений, зачем нам еще тратить свое, свое время, деньги на Луну. Ну, при этом... Споры конструкторов немаловажную роль сыграли. Вот эти деньги, которых и так было недостаточно для, даже для одной отдельной программы, их распыляли на множество параллельных программ. До середины 60-х годов так и не было понятно, а как, каким образом именно космонавты будут туда лететь. Ну, а потом приоритет уже был упущен, В конце концов, программу закрыли. Теперь мы остатки вот этих разработок можем видеть в музее. Вот в частности, в музее космонавтики на ВДНХ есть и лунный скафандр, кречер, и лунный посадочный модуль. Почему смогли США? Ну вот эта диаграмма одна, объясняет одно из объяснений, почему смогли. Здесь изображен бюджет НАСА по годам, вот вы можете посмотреть, изображен, записан он в процентах от федерального бюджета. И вот вы видите здесь пик. Это как раз 62 по 70 годы, пик максимального финансирования. Посмотрите, какие цифры. 5% федерального бюджета шло на финансирование НАСА. А НАСА занималась в то время в основном только под подготовкой к валютам. 5% федерального бюджета. Бюджета самой богатой страны в мире. Я посмотрел ради интереса, вот сюда ехал на лекцию, у нас на 17 год бюджет России в процентах образования где-то 4, около 4% на все образование в России. Еще меньше на Минздрав. Вот представьте, вот эти все деньги взять и просто, чтобы 27 человек слетали на луну. Вот все деньги, годовой бюджет страны выкинуть на политическую акцию, что вот мы должны доказать соседям, что мы лучше, чем они. Вот. Есть, ну, выкинули эти деньги, успешно внедрили и слетали. Вот, пожалуйста, одно из обеспечений. Следующий тезис. Ну, это скорее контртезис. Опять же, есть аргумент, что вот, ну, 60 лет назад, 50 лет назад, ну, какой там уровень развития техники был, ну, там, с камнями и палками люди ходили, какой полет на Луну, о чем вы говорите? Но не все знают, опять что наша гордость, вот корабль «Союз», на котором сейчас, единственный корабль, на котором возит космонавтов и астронавтов на МКС, это результат разработок лунной программы. Его готовили специально для лунной программы. Лунная программа закрылась, корабль остался, и успешно мы им пользуемся, самое надежный считается на сегодняшний день. Еще одна наша гордость – ракета-носитель протона, тоже вы о ней слышали. В тяжелом варианте, в трехступенчатом варианте, она тоже готовилась для облета Луны, для лунной программы. Сейчас ей успешно пользуются, но сейчас никто не гнушает, не говорит, что вот эта ракета древняя, как назад Нет, хай-тек, вот, красиво, хорошо. Следующий тезис. Главная задача США – показать техническое превосходство. Здесь Вообще, для чего это все начиналось? Для того, чтобы показать американцев всему миру и своим согражданам, что Америка – это лидер, что американский путь – это самый лучший путь, и не путь Советского Союза, а именно американский, что эта страна технически и экономически самая могущественная. И вот это все приводило к тому, что программы готовились к максимальной степени открытости. То есть, вот смотрите, мы готовимся, мы взяли амбициозную задачу, очень сложную, технически трудно реализуемую, вот мы постепенно решаем эту задачу. Поэтому, ну, все открыто. Опять же, ну, фальсификации мало возможно не здесь. Опять же, связанный тезис. Гражданский проект. НАСА – это гражданская организация. И если, например, пилоты – это все бывшие военные, их как-то можно обязать держать тайну, ну, они вообще люди, привыкшие подчиняться, то представьте какого-нибудь инженера или ученого, который задействует в проекте, а ученые и инженеры часто люди очень своевольные, своенравные, и вот как их всех, там, десятки тысяч людей заставить молчать. Не очень понятно. Следующий тезис. Множество противников программы было с самого начала внутри Соединенных Штатов, внутри правительства, внутри властных кругов. Вот я выдержку из книги Юрия Караша Тайны лунной гонки, тоже рекомендую, кто политикой, интригами политическим интересуется, привожу. Здесь приводится опрос, как раз когда шло обсуждение финансирования программы на чудовищные деньги. Кеннеди приходит в Сенат и говорит, ребят, дайте денег, сколько мы вот там, до 5% бюджета человек этого сводить. В это же время проводят опрос в журнале Science, американском опрашивают самых выдающихся ученых, не связанных с интересами НАСА, и 114 человек, 110 говорят, нам это нафиг не нужно. Это все популизм какой-то, это трата денег непонятно на что. Научной ценности большой мы не, мы не получим никакой. Это все сложно, дорого, непонятно зачем. Ну вот теперь представьте, да, страна, где происходят выборы периодически, если там какая-то позиционная партия, вот там у Кеннеди был демократ, а республиканцы узнают, что здесь какая-то фальсификация, но это первый повод импичмент президента объявить и вообще встать на его место. Почему этим никто не воспользовался? Тоже вопрос Следующая. А вообще фальсификация, ну какой смысл имела? Ну тогда да, она может быть имела смысл сэкономить денег, всех обмануть и вот вроде как вернуть престиж утраченный. А сейчас? Что вот сейчас изменится? Ну вот Америка, Америка это сейчас лидер космонавтики. Это, ну, нужно признать, нравится там это кому или нет. После лунной программы они сделали огромное количество выдающихся космических программ. шатлы, это телескоп «Хаббл», один стоит там множество, это известные аппараты Voyager, которые уже Солнечную систему покинули. Тоже замечательный проект. Марсоходы. Вот, кстати, есть конспирологи, которые считают, что выставки на Марс тоже поддельные. Все марсоходы, это все фикция, и видео все это уже на фотошопе делают. Тем не менее. Проиграл ли СССР Луны? Тоже сложно сказать однозначно. Успехи Советского Союза в освоении космоса тоже никто не отрицает, они колоссальны. И после лунные гонки, мы тоже делали большие достижения и, там, и станции МИР известные, вот без нас и если не могут, как мы там не, не ругаемся две страны, а все равно без нас не обходится до сих пор, настолько запас Советского Союза технологически большой остался, да и в освоении Луны мы не ударили грязь лицом, замечательные луноходы, замечательные лунные станции автоматически, представьте там, на ну, не очень большом финансировании все равно исхитриться, послать автоматический аппарат, чтобы он прилетел, сел удачно, зачеркнул грунт и там шарик его запаковал и вышвырнул на землю то есть это колоссальные проекты зря, что они очень мало говорят тогда, что мы все проиграли нет, нельзя, замечательно ну, американцы молодцы, они собрались, собрались деньгами все взялись дружно за руки, сделали какую-то эффектную акцию, но мы не отставали от них и дальше, планета Венера вообще практически полностью советскими аппаратами изучена нашей вообще гордости советской. Следующий тезис, ну, стандартный тезис в адрес конспирологов, вот чтобы сфальсифицировать какую-то круп такую крупную программу а, с, с увлечением десятков тысяч людей, даже сотен тысяч людей, нужны какие-то сверхъестественные способности. Нужно за каждым следить, чтобы он молчал, чтобы ни с кем не общался. Ну, и тут затраты суммарные, ну, наверное, превысит любые полеты на Луну и даже, наверное, на Марс. Тем не менее. Считается, что какие-то вот технологии, какие-то инопланетяне-масоны вот есть, и вот у них супертехнологии управления разумом, что вот все будут получать. Ну, как-то слишком фантастично это будет. Ну и десятый, последний тезис. У конспирологов до сих пор нет ни одного железобетонного аргумента. Есть разные выкрики, разные тезисы, но вот как-то это несерьезно. Сгруппировать можно по двум категориям. Есть вот откровенно дурацкие, дилетантские аргументы, Доводы. Ну, вот типа флаг. Вот флаг у них трясется. Ну, вот можно посмотреть специально. Вырезали из видео. Я. Вот флаг, да. Вот они там фотографируются около флага. Это снимается, это, это не, Снимается если что, с лунного модуля автоматической камеры. Ну, ничего он там не трясется. Вот его повесил, он немножко вибрирует, потому что древко от прикосновения тряслось. Ну, все нормально. Здесь. То есть посмотреть, найти, почитать. Ну, нет, флага нет. Давайте все успокоимся. Флаги там воздухом не колышется. Там вакуум, и все на видео нормально. Вот. Либо аргументы такие, размышлизмы, домыслы. Вот сидит человек, вот, он, вот есть известный конспиролог у нас по этой теме, Александр, по-моему, Попов его зовут, я включил одно видео, вот он сидит перед ноутбуком, включил ролик на ютубе и говорит, вот смотрите ракета Сатурн летит, вот она летит и вот облака пролетает, а ведь сейчас она должна быть на высоте 24 километра, а облака у нас где-то на высоте 8 километров. Вот весь аргумент. То есть человек посмотрел видео на Ютубе, поразмышлял, да что-то не, не нравится мне это видео. Вот не летали они. Ну то есть как-то это все тоже несерьезно. Никакого аргумента нет. И вообще вот в юридической практике есть такой термин «общеизвестный факт». Общеизвестный факты доказывать не нужно. Сейчас высадка американской луны – это факт общеизвестный, признанный всеми государствами, в том числе Россией, Советским Союзом признанный. И если вы хотите опровергнуть общеизвестный факт, вы должны придумывать подобрать аргумент, который его управлял. И вы не должны требовать, чтобы НАСА вам снова в очередной раз доказывало, что американского не будет. Такие выкрики тоже бывают. А вот пусть они докажут, пусть они покажут нам лунный грунт, который якобы там растеряли, пусть они пленки покажут. Да ничего они вам не должны. Вы придумайте вот такой аргумент, который разобьет официальную версию. Вот пример дилетантского аргумента приведу. известнейший снимок. Эдвин Олдринг свой след сфотографировал, по-моему, свой. И вот рассуждение, часто в пабликах ВКонтакте я это вижу. Вот посмотрите, лежит скафандр. Вот посмотрите, у него вот следы на подошве какие-то. какой здесь след. Видно, что подделка. Ну вот правда не говорят, что вот справа какие-то еще башмаки стоят. А это как раз те башмаки, которые астронавт надевал. И, собственно говоря, там с подошвой все нормально. Вот все, то есть если поискать, все, может, все можно разобрать. То есть если и подделали высадку, то с патинками там все в порядке. Что почитать на этом все? Разоблачение конспирологических мифов есть на, ну, подробно на двух сайтах, как вот я нашел: это факты о программе Аполлон и сайт Skeptic.net. Кому интересно, можете посмотреть книжки, почитать вообще о лунной гонке. Это обязательно Борис Черток, это Юрий Караш, я его упоминал. Замечательное видео, аппараты лунных. Moon Machines, Discovery, Science, канал, подробно, как каждый в отдельности модуль готовили. Как готовили ракету, как готовили командный модуль, как готовили лунный модуль, как машину эту лунный ровер готовили. Об этом все подробно написано, с какими сложностями сталкивались. Вот Бразертона я уже приводил. Так, времени, к сожалению, мало осталось. Так, речь Кеннеди я пропущу. Кстати, кому интересно, вот посмотрите, это выступление все-таки не пропущено, наверное. Вы чувствите, в Голдсвимон мы решили лететь на Луну. Это одна из выдающихся вещей XX века, определившая направление вообще современного мира и вдохновившая миллионы людей. То есть вот, может быть, Кеннеди был авантюрист политический, но он на самом деле сумел вдохновить людей того времени, которые выслушали и верили ему, что действительно мы сможем полететь. Да, это будет тяжело. Да. Будет много сложностей. Да, это будет не завтра, это будет через 10 лет. Подумайте, вас к вам подойдут и скажут, давайте что-нибудь по делам, а через 10 лет это будет хорошо. Скажете, ну, «Да, живи сейчас, уми, ури молодым, да, у современный любит говорить. А вот он говорит, будет тяжело. И вот настолько он зажег сердца людей, что вот в 1963 году его убили. А авторитет его настолько жил, что когда эту программу пытались несколько раз закрыть, вот не дали, не дали. Нет, мы все-таки доделаем, что вот он отзывает. Вот несколько цитат инженеров, которые спустя некоторое время влю... вольются в проект Аполлон, что ну, действительно настолько была вера. А, ну и в заключение я свои а, несколько мыслей выскажу. Вот мое ружье чековское, сейчас возьму. Были ли американцы на Луне в итоге? Ну что я по этому говорю? Ну я скажу, что на 98% я верю, что они там были. Я понимаю, что всегда все может оказаться не совсем так, как нам рассказывают. Наука в целом на недоверие строится. Ну, вот пусть 2% остается. Что изменится, если завтра нам официально правительство США, там, Дональд Трамп, опубликует документы, что вот программа Аполлон — это фиксы, и все эти фальсификации с какими-то там хитрыми намерениями. Но у ученых появится новый объект для исследования. Потому что это на самом деле интересно. Как спальсифицировать программу, в которой вовлечены 100 тысяч человек, чтобы все они молчали? Это интересно. Психологи, социологи будут изучать, историки будут изучать. Ну, в науке отрицательный результат тоже, отрицательный, тоже результат. Что изменится в моем восприятии? Ну, тоже, наверное, мало что изменится. Не исчезнут выдающиеся успехи советского космоса, советского народа. Они никуда не денутся. Не исчезнет и тот факт, что Соединенные Штаты, как это нравится кому-то, сейчас, на сегодняшний день, это ну, космическая сверхдержава с огромным количеством проектов, и там тоже не все гладко, но они лидируют в космосе. Не делится и тот факт, что Россия вот постепенно теряет, к сожалению, пока весь запас советский, который у нас был в освоении космоса. И пока, пока не предложила никакой серьезной программы развития космоса на будущее. Ну, то есть пока это вот это те реалии, с которыми мы живем. Ну, и самое главное, что сегодняшний человеческий космос — это 400 километров под землей. Это орбита станции МКС. И вот я взял этот мяч, чтобы показать, что это такое. Вот представьте наша Земля. Мы ужмем ее до размера баскетбольного мяча. Тогда Луна будет на расстоянии 7 метров от Земли, прощаться, на орбите 7 метров. До Солнца примерно 3 километра. Вот от такого мячика Земли 3 километра, представьте. До Юпитера 14 километров. Ну Представьте, да, там до конца города, даже дальше, до Юпитера. До ближайших звезд даже называть не буду, огромные очень далеко. А 400 километров – это высота чуть меньше сантиметра. Вот. вот он, наш человеческий космос. Это сантиметр над поверхностью Земли. Меньше сантиметра. Это наш фронтир, это то, где мы сейчас находимся в космосе. То есть никакого космоса в истории человечества пока еще не было. То есть это вот ну, очень маленький отрезочек. И вот как каждый раз, когда начинает говорить о космических программах, о том, что вот очередную программу нужно закрыть, что зачем это нам нужно, у нас разбитые дороги, у нас медицина плохая, и вообще можно много чем интересным заняться, и у меня в голове вот слова Константина Циолковского известны, что Земля — это колыбель разума, и замечательно, но долго ли нам в колыбели находиться? И вот эти немые возгласы вот, вопрошения Гагарина, Королева, Циолковского, Жюль Верна, фон Брауна, вот этих людей увлеченных и больных космосом. Когда? Когда полетим потом к звездам. А перед глазами вот этот сантиметр. Вот наш текущий сантиметр нашего космоса. И становится немного грустно. Но, но не я один, многие тысячи людей сегодня, даже в такое меркантильное время, в котором мы живем, верят, что когда-нибудь на Земле, на Луне будут станции, обитаемые человеческие. Когда-нибудь человеческая нога наступит на песок красный песок Марса, а когда-нибудь даже человечество полетит к звездам. И я не могу вам пока ответить на вопрос, зачем нам лететь к звездам, но я верю в то, что когда-нибудь мы все туда полетим. Спасибо.